Господа, всем привет! С вами снова Макс Репьев на улице Раннее Утро. До Лазаревска 21 километр и мы стоим в пробке. Зачем? Потому что мы направляемся в Крым, где будем смотреть недвижимость в Крыму, а именно земли, квартиры, апартаменты, даже, кстати, дома. И у нас есть наш специалист из Сочи, это Саша, который у нас здесь занимается землей, который хочет прикупить там участочек себе. Говорит, что в Сочи он уже не может себе позволить нормальный участок по деньгам, а в Крыму, пожалуйста, можно просто вложиться. В Сочи участки стоят минимум от скольки? Миллион соток. То есть это 6 миллионов за 6 соток? В пределах, да. А там мы можем за 1 миллион купить 6 соток. Даже есть за 600 что-то. Есть, да, но их мало очень. Поедем, посмотрим. Да, у нас просто там Артем нас ждет. Он, когда приехал сюда, рассказал вообще всем, что Крым это чуть ли не мана небесная. И абсолютно весь наш офис зарядился Крымом. Вот. в том числе Но и Саня. Хочется именно посмотреть и самому увидеть, насколько это красиво, насколько это хорошо, и какие участки. Да. А еще Саша подготовился и взял с собой в дорожку бутериков, голубику, помидоры и так далее. Поэтому мы сидим точно, а на самом деле я мог лететь на самолете, который, кстати, вылетает через 45 минут из Сочи. Но еду с ребятами на машине, потому что так интереснее И мы с вами можем посмотреть живую архитектуру Крыма Крымский мост, безусловно Я, конечно, его видел, но на этом канале его еще не было И трасса Таврида, потому что ее запустили от Керчи до Симферополя Когда вы знаете, если ты прилетаешь на самолете То ты сразу прилетаешь в Симферополь А там уже дальше разъезжаешься по самому полуострову Но у этого всего есть минус Мы стоим в какой-то гигантской пробке И до Лазаревского ехать 21 километр и навигатор нам показывает стоять час до Лазаревского. Но я думаю, что путешествие будет интересным. А вообще, в принципе, покажу вам, как это все выглядит, что такое доехать из Сочи до Крыма. Как бы это недалеко, но тем не менее 14 часов. Благодарю, выделили яблочко. Видимо, пора затыкаться, господа. Вид просто потрясающий вообще. Очень люблю вот это место, но когда едешь сам за рулем, не всегда получается это снять. Но сегодня я еду сзади У меня еще тут не хватает пивка, кстати говоря Возможно, оно скоро здесь появится И я буду вам показывать буйство красок Которые мы встречаем здесь по осени Прошло примерно часа три Мы только проезжаем Туапсе Нам до Крымского моста еще ехать примерно часа три Потом еще по Крыму ехать часа три, может быть, даже четыре 5 часов до моста ну, ехать? Примерно, да. Это, господа, ситуация, конечно. То есть человек ехал, не вписался в поворот и залетел на отбойник. Да, хорошо, что дальше не ушел. Да. Хорошо, он не перевернулся там ведь. Прошло уже много времени, мы стоим где-то в Осипевке. увидели баннер, написано «Продаю». Что продают, неизвестно. Стоим в пробке, Саша набирает номер телефона. Поставь ага. на громкую связь, пожалуйста. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вот по бану развоню, увидел дом продаете, да? На возрождении? Да. Да, продается там а, участок площадью 4.1. И часть дома а, раздел сделан. Uh -huh. То есть полевой собственности нету. Но стена общая. Uh -huh. А какая цена? 4.500. Uh -huh. То есть.. А, получается будет площадь, одна площадь вторая дома. доля, а сколько площадь дома? Площадь дома небольшая, больше позиционируем как участок, нежели чем как домовладение. Миллион сотка. Mm. Ну а если допустим его, ну как, вот оно так как соседствует, его уже нельзя будет даже снести, да, то есть или где-то рядом только... Да, минимум. я думаю, стен, если начать демонтировать, то стена может порушиться, конечно, соседская, да, если оставлять как а uh теперь -huh. строить на участке uh -huh. и, а статус а статус участка какой СНТ идет? что, что, что Стат, статус участка а, Ижев? назначение ИЖС uh -huh. uh -huh. понял газ э, в доме есть? газ по меже идет по меже к дому не подключен uh -huh. получается миллион сотки я понял, я понял, спасибо если у вас Ватсап есть ли там номер я могу вам отправить ссылку, там есть фотографии сейчас воздуха и я очертил границу как проходит по и потом давайте давайте очень интересно чтобы вы понимали где мы вообще находимся то есть до моря нам здесь как вы понимаете ну очень далеко то есть вот как бы мы и до моря здесь ну далековато вот дивноморская кстати знаменитая усадьба да знаете до Геленджика здесь ну не так далеко но далековато короче миллион сотка Понимаете, да? И просто сарай Ни коммуникации, точнее газ идет по меже Но его еще надо подключать Дом, который нельзя снести Потому что это общая долевая собственность И короче, как ты оцениваешь это, Саш? Ну, я не понимаю, для чего нужна эта земля То есть и под коммерцию здесь нет возможности сделать нормальный подъезд И под частное домовладение, но это, блин, трасса это а транса что... причем до моря далеко, ну, здесь... магазинов никаких рядом вообще ну, Я так, так понимаю, только яблоками с огорода торговать, но ну, это максимум. Нет, возможно мы чего-то не знаем и что-то здесь есть интересное. Ну вон там вот цветочные рассады торгуют. Ну, Почему-то мне казалось, что этим домам ну цена, наверное, миллион-полтора-два. Ну, никак не... Не четыре с половиной. Ну, возможно, мы чего-то просто не знаем. Поэтому, господа, если вы вдруг знаете эту местность, напишите, пожалуйста. Может быть, мы в чем-то заблуждаемся, но первое ощущение от цены складывается такое, что она что-то высоковатая. Ну, просто за эти же самые деньги можно в Сочи купить. Миллион сотка, пожалуйста. Mm, да. Это там все есть, и место будет примерно такое, что там хотя бы еще магазины будут. Правильно говорю? Локацию надо будет прикрепить уже. Господа, вот этот участок продается. Вот мы... Покажи, Саш, можешь поближе чуть-чуть? так показывай короче просто огород по факту часть дома еще не половина дома вот он кстати разделен видите ну короче какой-то шаг как вам вообще цена господа Да, ну по мне я не знаю может быть это актуально рыбачка, чисто вот на ужас. твое ощущение но, честно ужас хотел бы я жить возле дороги причем там дорога прямая и это прям шоссе вот вы говорили про коммерцию какой коммерция если там ну Реально Пятерочка тачки проезжают поставить. и не останавливаются. До моря 10 тысяч метров. Это 10 километров получается. Да, пожалуйста. В общем, если среди вас есть специалисты, которые занимаются геленджиком или рядом, или вообще вы сталкиваетесь с недвижкой геленджика, именно, точнее, вот в этой вот части. Напишите, пожалуйста. Абсолютно каждое наше путешествие вот в этом районе проходит через гольф-клуб Раевский. И мы сейчас с ребятами решили попробовать свои силы. Это на самом деле очень сложная тема, но вот я сейчас вам покажу, как они здесь будут пытаться попасть по мячику. Очень крутое место, очень классное. Здесь, кстати, продаются вилла. Они у нас тоже есть продажи, господа. Поэтому, если что, обращайтесь. Очень круто выглядит вообще. 50 мечей стоит 300 рублей и 300 рублей аренда клюшки. 600 рублей всего. Интересный, на самом деле, эксперимент. Всегда, когда проезжаем, пробуем, ну, интересно получается. Не всегда, конечно, выходит так, как надо, но это достаточно сложная тема. Но ну, ты правильно стоишь, но ну, нагибайся. Вот так? Да, и стреляй в замах. Ой, а что на в другую сторону-то? Ну... Что-то надо с меткостью поделать. Так, ладно. Но ну, у Сани, на самом деле, очень круто с первого раза сразу получается. не мне не нравится. Я должен... Так, так. А, так нужен подъем, смотри. Надо просто присесть сильнее. Смотри, нужен подъем. Прися... Да ты в коленях присядь. В коленях присядь. В коленях присядь. Подожди. Во! Ну это сложнее, чем я ожидал, да? О, <связывая> <связывая> <связывая> короче, где желтый? Вон тот вот флаг. Да нет. 220 где-то метров. Я не верю. У Сани Я это не третий удар, не чтобы вы понимали. Я не верю. Ну давай еще раз. Давай так есть доказательства, есть пруфы. Давай. Смотри сам. Ну. Нормально пошла, да? По Конечно. Своей руки. Давай, Олег. Нет, Пушка нет, просто выстрел. Пола, правда, К нам подошел инструктор. И говорит, что мы все делаем неправильно. Короче, он нам показал как надо. И движуха пошла. Ну-ка. Угу. Все, тут вот. У вас руки и ноги. Левая нога чуть-чуть вот заходит. Угу. Вы остаетесь на месте. Мы никуда не уходите, вот. вот. Вот если вот так нужно, то есть вот так уж не будет. Ну. За полтинником, вот наверно. Ну, сотки там где-то подкармливаются? Да, между полтинником и соткой. Еще остается. разок закрепляющий. Если вот таким хватом, получается и с этой руки, в принципе, нормально. Блин, ну далеко, да? За соточку почти ушел засоточку ну неплохо вообще хорошо <плодисмент> все ребята разошлись короче нас по мнению самого себя победил конечно же но а оказалось все сложнее самое интересное что это общедоступно это не так дорого это всего 600 рублей и сколько мы там минут 40 наверное были да ну 20 и это довольно тяжело физически не столько сколько попадать только физически вообще боль интересная игра я где-то слышал что она не столько Заточено ради игры, сколько создавалось, как обкашлять вопросики во время. Ну да. И действительно это так. Мы сейчас просто 40 минут подателем вот так, а люди ходят, выставляют стратегии, кто как ударил, там тра-та-та, да -да -да, и обсуждают важные вопросы. Ну типа изначально это задумывалось, как вот что-то некое такое, умеренно ну, миротворенное, аристократичное, элитное. Ну да, действительно, это вот примерно такая штука. Так оно и есть. Да? Все, садимся в пушку едем дальше красота Все помятые время 23 27 ехали мы до евпатории 16 часов и наконец-то мы до нее добрались сейчас нас здесь должны встретить заселить в квартиру но 16 мы собрали все пробки в краснодарском крае и мы только в 10 вечера выехали они а не, не в 10 в 8 вечера мы выехали на крымский мост 16 часов из сочи это конечно жестко ну, зато в гольф поиграли. Сейчас посмотрим, как вообще квартира выглядит. Вроде нормальная. 3000 в сутки на сегодняшний день стоит 65 там, квадратных метров. Вот. А тут мы сейчас будем проезжать с вами ЖК Новая Евпатория. Вот она, кстати, стоит. Все равно будет не видно. И у нас здесь за прошлый месяц прошло две сделки. Вот. Очень крутой, кстати, комплекс, очень красивый. И он вообще выделяется от всей евпатории. А, ну, и вот, даже сейчас вот мы едем, Саша говорит, что он отвык. От таких просторов что нам уже зеленый давно говорится а я задумался насчет простор да. да простор но очень есть конечно куда еще расти городу но перспектива в обозримом будущем будет да а вот кстати ЖК новая Еркатория ну вряд ли будет сейчас видно с этой стороны они еще ее не достроили, то есть это очередь. Артем, кстати, сказал, что сейчас мы здесь увидим уже установленные часы. Уже установленные часы. Нет, пока часы. Ну, короче, выглядит очень круто, как горки-город. Ну, темно, все равно нифига не видно. Сейчас посмотрим квартиру и на этом видос закончится. Вы знаете этого человека. Да, всем привет, коллекция. Короче, мы заселяемся сейчас вот в этот дом. Самый элитный, да? Один из самых крутых комплексов, это же как в Марин, у нас в Сочи тоже такой есть, но этот э, хороший комплекс, большая территория, фсзшная стройка была, купали люди э, по 75 тысяч за квадрат, но ну, это было там, в 17-м еще году, а это, сейчас сколько, и на то время это было, кстати, дорого, все говорили, дорого-дорого, а сейчас тут квартиры вот 200 за квадрат. Вот. Но здесь без ремонта немного квартир, в основном все с ремонтом. И, кстати, аренда здесь стоит от 50 тысяч в месяц, если он долгосрок. Так что вот… Ну, сопоставьте, это, да, короче, вот сопоставьте. видеонаблюдение, тут все есть. Здесь а, есть, кстати, здесь есть мангалы, то есть здесь есть беседки с мангалами. И нам сказали, что, ну, точнее, вот если вы захотите там пожарить мясо, он ее откроет, вот там, там стол. Пушка. Стулья, в общем, пушка, да. Бесплатная парковка, подземная парковка. На, в, на этаже 6 квартир, от 4 до 6 квартир. А, крутой, кстати, лифт. Там климан, по-моему, стоит. Ладно, сейчас все посмотрим. Но опять же, везде крает. Первых шагов сразу видно, что, во-первых, есть пандус для инвалидов. Блин, это, конечно, в Сочи я даже не видел такого Сочи еще. Словно. В Америтинском, по-моему, есть и то он только на улицу ведет. Ну, так аккуратно, но как бы и без изысков, конечно. Но ну, странно, что комплекс называется ЖК но Нигде а -а -а. вообще нет упоминаний. Даже здесь написано «Подворья, первый этаж». О, хорошо. Что, пятый этаж? Ну, да. Хочется сказать огромное спасибо Артему, потому что он был здесь и заморочился забрать ключи. Да, он не спал. От нашей квартиры. Когда ребята дойдут, да. Пахнет хорошо. Пахнет вкусно опачки вот это хоромы нам достались угу. так, вроде это трехкомнатная квартира большая хорошая кухня диван телек, стол здесь нормальная ванная угловая хорошая со стиралкой и здесь у нас здесь у нас двуспальная кровать, кто-то будет здесь ночевать но я думаю, что лягу сюда. Время 12 часов. Ну, ну. Ребята начали разговор за участки. Мы, по сути, завтра мы должны были их дальше. уже начать смотреть. Но разговор пошел уже прямо сейчас. Ну, Пока себя. только примечаемся. Да. Короче, господа, вы увидели наш сегодняшний весь переезд. Смотрите бложек дальше. Будет интересно, потому что мы заинтересованы здесь купить участок. Посмотрим, что из этого выйдет и как это все сейчас растет. И Артем нам в этом будет Активно помогать. Давай, получок.